Приветствую вас, Козерошки. Хочу поздравить вас с наступающими днями рождениями, пожелать вам удачи, любви, исполнения желаний. Очень рада за вас, что наконец-то из вашего знака вышли две достаточно сложные планеты, Сатурн и Юпитер. И наконец-то у вас появится больше свободы действий, больше возможностей и будет больше шансов для того, чтобы осуществить свои какие-то важные Планы, мечты и намерения. Ну, а теперь мы будем переступать к прогнозу на 2021 год. Итак, я немножечко разобью по датам по по датам рожденных какие-то определенные периоды и вы попробуете соединить, что на вас будет влиять в большей мере, а что в меньшей событиям и так рожденный в период с 26 декабря по 31 декабря С 26 по 31 у вас будет работать плутон квадрат плутон марс вот он сейчас я давайте поставлю ваш знак сразу на первое место чтобы вам было понятнее <клёх> вот плутон и Марс. Плутон будет действовать лично на, на, ваш, на вас, на то, как вы будете себя вести с окружением, с окружающими, на то, как вы будете меняться. Плутон, в принципе, он склонен менять человека, когда он находится в его первом доме. Он может менять ваше мировоззрение, и пока он находится в вашем символическом первом доме, то правило, человек в этот период проходит очень важные для себя трансформации, переосознает что-то. Но, скорее всего, что вот эти трансформации, переосознание чего-то очень важного и главного, будет связано с семейными ценностями, поскольку этот квадрат квадрат управляется, формируется при помощи Марса, находящегося в доме семьи, семьи, недвижимости. И можно говорить о том, что знаете, вот какие-то очень важные события произойдут в вашей жизни относительно вашего отношения к дому, семье, недвижимости, к семейным ценностям. Также, это период, также рожденные в этот период будут очень удачливы, соответственно, в своих личных делах, в своем бизнесе, скажем так, и в делах недвижимости. Теперь, рожденный с 21 декабря по 6 января, на вас будет действовать квадрат Венера-Юпитер. Вот он, Венера-Юпитер. Не Юпитер, а Нептун. Венера-Нептун. Он работает с вашим 12 домом всего тайного, скрытого, неясного. Это также места заточения. Это то, что мы не привыкли афишировать, не хотим афишировать наши тайны, секретики. И сразу непосредственно с вашими контактами. Нептун всегда все распыляет. Он у вас находится в третьем доме коротких контактов, коротких поездок. И скорее всего, что вот на рожденных данный период этот квадрат будет действовать как неустойчивость желаний, чувств, склонность потакать своим прихотям. Ну, благо что это будет что-то коротенькое и очень важно любые договоренности для вас подтверждать документально чтобы они были скреплены подписью и печатью и также этот период очень благоприятен для тех кто занимается какой-то творческой деятельностью это аспект связан с вдохновением. Ну, часто он, знаете, дает желание вот в чем-то потворствовать своим слабостям. Это не глобальное что-то. нужно знаете, позволить вот себе влюбиться не в тех людей, поверить не тем людям. Ну, вот в этом вот есть такой небольшой подвох. Для рожденных период с 30 декабря и по 3 января добавляется прекрасный аспект от Меркурия к Нептуну. Где тут наш Нептун потерялся? Вот он, секстиль. Меркурий-Нептун. Меркурий в вашем первом доме. Это говорит о том, что ваше мышление будет таким правильным, логичным, последовательным. И аспект Нептуну добавляет <laughs>, все-таки, знаете, трезвости ваших суждений и реальности. Очень, он, этот аспект очень будет помогать Желание, знаете, у вас будет как-то проходить такое противоборство между квадратом для тех, кто родился с 26 по 31, и для тех, кто родился вперед с 30 по 3, вот в этой вот серединке, кто у нас тут получается, с 26 до да, по 31, вот у вас как-то неустойчиво желаний будет все-таки перекликаться с более такими рациональными мыслями, благодаря этому аспекту между Меркурием и Нептуном. То есть он будет помогать, он будет вас вдохновлять и наталкивать нас на какие-то правильные мысли, правильные решения. Вот такое, знаете, противоборство. Хочу одно, но делать этого не буду. Поступлю по-другому. Так вот. Ну, соответственно, те, кто родились после 31 декабря и по 3 января, то вам будет особенно хорошо. У вас все будет очень чутенько, вас будет очень трудно побороть, ваши, вы будете, то есть ваши чувства, они будут все-таки чуть-чуть ниже чем ваши мысли и благодаря своим мыслям правильным решениям вы будете находить выходить из самых сложных ситуаций дальше с 3 января рожденный по 19 января так сатурн и юпитер квадратит уран сатурн и юпитер квадратит уран смотрим с 3 января по 19 так 3 января. 21 год Значит смотрите Здесь у вас Сатурн и Юпитер Переходят в дом денег, дом финансов Я чуть позже расскажу общую вашу картину но как правило, смотрите, Сатурн он с одной стороны Юпитер он расширяет ваши возможности, вашу, вашу денежную сферу, но Сатурн ее сужает. Скорее всего, он будет сужать ее с какой-то определенной целью. Но, возможно, многие из вас запасутся какими-то новыми планами, захотят, ну, может быть. То лучше кто улучшит свое место проживания, кто-то захочет купить еще дом, поменять квартиру, сделать очень дорогой ремонт, закупиться очень дорогой техникой. И все деньги, что вы будете зарабатывать, вы просто будете их экономить и откладывать на благо дома, на благо своей семьи. Ну, либо для развития своего собственного бизнеса. Теперь, да, продолжаем. Что он все-таки дает? Значит, сам по себе этот аспект, он... В аспекте к Урану, Уран у вас в пятом доме, пятый дом у вас связан с любовью, с хобби, с увлечениями. Он может давать, знаете, некоторую категоричность, нежелание примиряться с какими-то обстоятельствами, с которыми вы не согласны. Он не любит перемен, не любит этот аспект. И, скорее всего, вы будете продавливать в этих сферах жизни ситуацию под себя. Рожденный с 4 по 19 января у вас образуется тригон Венеры-Марс. Где тут наша вот Венера-Марс? Будет образовывать прекрасный тригон. И, и вы знаете, это наиболее, наверное, благоприятный период. То есть рожденные в этот период для вас будет наибольше количество шансов выдаваться для благоприятного, для удачного знакомства, знакомства, которые могут быть достаточно длительными, интересными и переходить в нечто большее. Вы будете достаточно привлекательны, харизматичны, настроены дружелюбно, творчески, будете очень привлекательны для противоположного пола, чем будете заслуживать большой успех. Так, рожденный с 9 по 19 января. С 9 по 19 января. У вас тут интересный будет аспект, связанный с импульсивностью. Смотрите, вот он, Марс подходит к Урану. Соединение Марс, Уран, Лид. Это все проходит по вашему пятому дому, любви, увлечений. И вы знаете, здесь вот для вас, знаете, большой риск будут давать какие-то ваши импульсивные поступки. Возможно, ваши увлечения любовные, они будут ну, не слишком постоянные. То есть будете легко знакомиться, но легко разрывать отношения. Легко выходить замуж или жениться И легко разводиться. И также это признак того, что вы будете Притягивать к себе слишком свободолюбивых И недосягаемых партнеров Возможно кармических Таких, с которыми вам тяжело будет построить Личные отношения Сейчас я Хочу вас переключить на вот Эти даты Пожалуйста, вы их для себя перепишите Пусть они у вас будут Чтобы вы понимали, что, что такие главные особенности могут у вас быть. Ну и сейчас пройдусь, в общем, немножечко по главным событиям вашей жизни. Но готовьтесь к тому, что вам легко не будет. Вы будете очень склонны к каким-то импульсивным действиям. Вообще это будет мало на вас похоже. Но тем не менее, вот так будут работать аспекты. Возможно, что-то интересненькое у вас будет в начале апреля когда вам нужно будет сорваться, куда-то ехать, куда-то бежать. Также есть показания тому, что вы будете очень стараться как-то внутри себя обрести внутреннюю гармонию, желание ну, привести свою жизнь в порядок. И у вас это будет получаться. Если вы внешне будете оказаться какими-то беспокойными, то внутри вы будете стараться вот найти вот эту вот свою основу, равновесия. Если говорить о вашей финансовой стороне вопроса, деньги у вас будут, деньги будут вас радовать. Ожидайте также серьезной поддержки ваших сотрудников, ваших покровителей. Это касается и мужчин, и женщин. То есть есть люди, которые кто-то официально, кто-то неофициально, но все-таки будет вам помогать. Знаете, как ангелы-хранители будут стоять за вами, и благодаря им вы будете продвигаться по карьерной лестнице. Если говорить о ситуации дома в семье, ну, вы знаете, для большинства все-таки это будет приятное общение, это будет знаете, такая классическая семья, когда все следуют ну, определенным классическим ценностям. И, в общем-то, те, кто не стоит на грани развода, то вам ничего и не грозит. Если говорить о любви, любовь это, наверное, такое самое беспокойное для вас состояние в этом году, возможно разочарование, возможно отказ от отношений, которые долгое время были для вас, ну, желание, знаете, осознавание того, что этот человек для вас недосягаем. все, или вы просто разные люди и ну, вряд ли между вами что-то может сложиться. То здесь идет такая ситуация. Кстати, может быть еще и наоборот, как раз возникновение любовной кармической связи с человеком, с которым вы, ну, в принципе, очень разные. И относительно да, долгосрочности перспектив, взаимоотношения с этим человеком, ну, говорить как-то пока еще не приходится. Также, возможно, уход в себя для кого-то. Это может проиграться приблизительно в августе месяца, конец августа, сентябрь. Желание найти в себе что-то очень светлое, что-то очень... Такой, знаете, какой-то глубокий духовный поиск себя. Если вы будете планировать какие-то приятные события, связанные с недвижимостью, с домом, с семьей, для этого самый наилучший месяц конец апреля, май месяц. В плане, в плане карьеры ничего не меняйте. Там приятные события, очень интересные, которые вас порадуют середина лета. Что же касается будьте внимательны. Относительно тех людей, которые вхожи в ваш дом, в вашу семью. Возможно, с кем-то придется распрощаться. Перепишите еще несколько очень полезных периодов, когда лучше не начинать ничего нового. Ну и главный совет для вас, это обратить внимание на свои собственные силы. И принять, что действовать очень важно при помощи мягкого усилия. Также у вас есть мягкого усилия, не жесткого. По Постарайтесь попридержать желание кого-то придавить или подавить морально. Лучше действуйте гладя, гладя по-шерстки. Также у вас есть такое предостережение, что можете повернуть немножечко не туда не туда. Очень большая какая-то такая, знаете, у вас, ну, что ли, ну, не озабоченность, а вот, знаете, желание все-таки, вот желание непримиримо с чем-то, ну, не у всех, но у многих, у ярко выраженных козерожек, вот желание как-то под себя подмять других людей, желание сделать так, чтобы они поступали так, как вам это выгодно, и так как вам удобно. На самом деле это для вас нормальная черта, но ну, нормальная в том плане, что вы слишком честолюбивы, и вы, как правило, очень поэтапно выстраиваете свою жизнь и вообще все выстраиваете в ней, и вы думаете, что вот то, как вы Пришли к этому, это стоило вам немалых усилий. Вы действительно понимаете, как нужно дальше что-то делать. Но также очень важно понимать, что у каждого свой путь, у каждого свое решение, даже если они не очень правильные с вашей точки зрения. Но все-таки людям нужно давать свободу принятия своих решений. Ну, так будет правильно. Вот важно не поддавливать на других людей. Ну, а теперь очень коротко посмотрим каждый месяц, поскольку все равно я делаю прогнозы на каждый месяц. Ну, такой общий обзор. Ну, на конец декабря как будем мы отмечать день рождения, я уже делала. Посмотрите, делала прогноз, поэтому посмотрите. Ой, извините, день рождения Новый год, ну и день рождения тоже. Вы посмотрите. Мы в новогоднем выпуске. Теперь сам по себе месяц январь обещает быть достаточно спокойным. Вы будете наполнены, насыщены. Вам будет очень легко, вы будете себя ощущать королями бала и королевами. Но будьте осторожны к... В середине января. Все-таки здесь включается аспект, который придаст вам импульсивности, беспокойство и может как-то негативно отразиться на вашей жизни. Ну, например, это могут быть неожиданные траты. Или может быть неожиданные ссоры, разрывы Это касается, ну или кто-то приболеет, например, из ваших близких людей И вам придется применять определенные усилия Но все-таки мне кажется, что в большей степени это будет проигрываться именно вот как ваши Это очень яркая, яркая острая непримиримость с какими-либо обстоятельствами нежелание вот чем-то примиряться я еще хочу сказать что для тех у кого в партнере в партнерстве есть тельцы вот с ними будет вам тяжелее всего ну, в январе месяце а, так пойдем дальше смотрим ну, пока Венера будет идти у вас по вашему знаку у вас достаточно все будет гармонично Февраль обещает быть достаточно приятным месяцем. Также это неплохой месяц для знакомств. Здесь идут очень хорошее сочетание планеток, которое говорит также о том, что вы можете рассчитывать на хорошие, такие приятные финансовые поступления. Очень. Но здесь также у вас и траты могут быть, расходы связанные с развлечениями. Это также и детская тема звучит. Так, раз, два, три, четыре, пять. Да. Но без них не обойтись. Сейчас посмотрим дальше. Так, февраль. Где-то, где-то уже после двадцатых чисел февраля. После 25-го Венера заходит в знак зодиака рыбы. В рыбах. Ага, тут у вас еще продолжает работать аспект. Соединение Меркурия-Юпитер смотрите, середина февраля очень хороша для контактов, для поездок, для заключения договоров. Ну, когда там Меркурий не ретроградный. Вы должны были это выписать. Сейчас я посмотрю быстро. Так, да, после 21 февраля. Теперь в марте. Март это у вас зона коротких поездок, договоров достаточно приятный месяц должен быть спокойный в общем-то март достаточно неплохой единственное тут что-то ну даже не единственное ничего тут такого особо нету неожиданные только поездки могут быть ну и какие-то трудности связанные с ними а вообще здесь по аспектам неплохие очень аспекты. Ну, я думаю, что март пройдет достаточно спокойно. Как минимум до 22 числа. Точно. После 22 у нас здесь начинается Овен. Солнышко сюда заходит. Для вас Овен это символический дом семьи. Поэтому... Я думаю, что очень много внимания будет уделяться своей семье, близким. Тоже месяц достаточно спокойный. Очень много гармоничных аспектов. Единственное, с чем тут может быть у вас проблема, знаете, какие-то денежные траты. Повышенные денежные траты. После 14 апреля... Венера переходит ну, где-то с 15 в телец. Это вам знак очень близок. Видите, здесь много гармоничных зеленых аспектов. Это говорит о том, что период будет достаточно благоприятный. Так, после 15 апреля Венера у вас приближается к Урану ага тут благоприятные какие-то ситуации связанные с любовью любовная тематика открывается детская тема тоже будет очень актуальна и решаться благополучно очень хорошие обстоятельства для знакомств для путешествий то есть выбирайте апрель месяц если хотите строить какие-то планы вернее осуществлять стройте раньше, осуществляйте их в апреле апрель, я думаю, еще и май будет для этого актуален так, в мае, в мае, конец, начало мая, захотите немножко расслабиться, чем-то себя побаловать. Ну, в принципе, здесь ничего такого страшного нету. Вот Венера в шикарных, шикарных просто аспектах. К Плутону, к Нептуну можете влюбиться. Любовь может прийти и вообще хороший очень месяц будет. Так, начало, начало мая, двигаемся дальше. Немножко здесь квадратится, квадратит во второй половине мая. Венера с Меркурием квадратит Нептун. Ну, это некоторые могут <coughs> период, связанные с заблуждениями, ошибочными решениями. То есть конец мая. И здесь как раз еще и Меркурий становится ретроградным. Возможен возврат каким-то бывшим, бывшим связям, бывшим отношениям. Необходимо что-то доделывать. А, в начало июня Венера переходит в рак. Это для вас так седьмой дом партнерства. Ну, скорее всего, он будет связан с каким-то примирением и, возможно, нахождением определенных компромиссов, желанием все же как-то, наверное, починить человека своей воле, поскольку здесь у вас квадрат идет от Сатурна к Урану, Уран... Попадает в зону любви, а Сатурна у вас в зоне денег. Ну, что-то с расходами связано. То ли экономить будете. Ну, или вы страстно будете что-то очень желать купить. То, что вам нравится. То, чего вы хотите. Интересная ситуация такая. Так. Сам по себе июнь. Ну вот этот аспект будет главным. Сатурн, Уран. Дальше конец июня обещает быть спокойным здесь венера переходит в соединение с переходят соединение с марсом такой очень четкий харизматичный аспект формирующий к тому же и оппозицию к сатурну Вы знаете здесь может быть какой-то холод в любви холод в отношениях а с другой стороны это также период когда могут возникнуть отношения но они будут иметь чет четкий кармический характер судьбоносный ну, тяжело в них будет вообще есть шанс каким-то с человеком с очень тяжелым характером познакомиться ну, если есть отношения, то это э, отношения достаточно сложные. Вплоть до разрыва. И в плане финансового ну, тоже неблагоприятное время. Вот начало июля. Какие-то, знаете, траты, которые могут вас разочаровать. Теперь смотрим дальше. Так, начало по себе, само по себе июля как-то так себе. Во второй половине июля вас немножечко отпустят, будет полегче. Ну, вообще, сама по себе Венера в, в Льве она будет вас немножечко будоражить. То есть июль будет достаточно беспокойный, несколько, скажем так, немножко неприятный. В плане как финансов, так и любовных взаимоотношений. А вот его конец, когда Венера перейдет в Деву, вас приведет уже как-то в более гармоничное состояние и порядок. Кстати, очень интересный месяц, когда вам захочется себя побаловать. Что-то такое интересненькое. Вы знаете, благоприятный месяц для путешествий, для отдыха, для поездок далеко. Даже там возможно возникновение каких-то любовных взаимоотношений. В общем, все, что связано с темой далеко, высоко. Так, благоприятно. Теперь сам по себе август. Начало августа тоже будет благоприятным. Здесь очень много планет в родственной стихии. Спокойный месяц. Во второй половине Венера переходит в весы. В весах она на своем месте. Для вас весы – это тема, связана с карьерой, поэтому здесь лучше уже выйти из зоны отдыха. И судя по очень красивой конфигурации, по таким аспектам, которые, это называется парус, правда он сформирован не между важными планетами, но тем не менее, здесь он с узлом и слилит, но тем не менее он дает очень много благоприятных возможностей. Для тех, кого интересует сфера карьеры, и кто планирует там как-то что-то менять, к чему-то стремиться, то вот во второй вторая половина августа, сентябрь, наиболее благоприятный период. В первой половине сентября. Теперь после 10 Венера перейдет Скорпион. Это для вас зона дружбы. Здесь вам захочется больше общения, как-то разнообразить свою жизнь. И смотрите, само по себе где-то 20-е, 22-е, 23 Вот серединка серединка декады сентября, она склоняет вас к неожиданным знакомствам, непредвиденным абсолютно. Но, знаете, они могут быть такие на фоне секса, на фоне страсти. Ну и также в этот период возможны какие-то неожиданные покупки импульсивные. Ну, знаете, такое нужно... Будет очень много импульсивных действий, которые будут не совсем согласованы с реальностью. А, так, конец сентября обещает быть достаточно спокойным и уравновешенным, гармоничным. Октябрь переходит в Стрелец, Венера, тоже по количеству гармоничных зелененьких аспектов. Единственное здесь, что у нас, это возможно некоторые трудности у вас середина октября, напряжение в сфере работы, в сфере карьеры или во взаимоотношениях со своим начальством. Но лично вы будете расположены очень гармонично. И конец октября обещает быть спокойным. Ноябрь. Кстати, он благоприятен сам по себе конец октября и начало ноября. Благоприятно для каких-то тайных встреч, тайных дел. Все, что вы не афишируете. Первая декада ноября Венера входит в ваш знак. Здесь вы расцветаете, наполняетесь силой, эмоциями позитивными. Тоже месяц благоприятен. Так, как благоприятен? Середина ноября, оппозиция Марс-Уран. Значит, так, здесь снова включается тема неожиданных разрывов, неожиданных ситуаций с вашими близкими мужчинами. Возможно, эта тема, ну, здесь как и мужчины, так и могут быть по самому себе Урану. В пятом доме просто тема, связанная с любовными, взаимо... с любовными взаимоотношениями. Что-то очень резкое, импульсивное. И также это говорит о том, что в этот период будет трудно управлять своими действиями. Очень многие события в вашей жизни будут просто фатальны. Благо, что это небольшой период. Небольшой. Это такая серединка. Серединка декады ноября. Когда это может быть. И то это актуально не для всех, а для тех, у кого есть чувствительные точки в Тельце и Скорпионе. Ну, то есть есть планетки там в середине знака. Более точно это только все на консультации оговаривается. Так, до конца декабря, то есть чем вы войдете в свои дни рождения, какая будет картинка на небе? Ой, тут такая интересная картинка. Ну, здесь, знаете, больше повезет тем, кто... Все, больше всего стрельцам повезет. Здесь у них идет аспект, особенно, кто родился в начале декабря, аспект, который говорит о... Ну, называется аспект миллионера. То есть, хорошие денежки придут этим людям. Ну, и, и тем козерожкам, у которых в конце знака 23, 24, 25, 26 градус, ну, до 30 даже подходит... В этих градусах находятся Плутон или Венера. Ну, или Солнце. То есть вот вам как-то повезет особенно сильно. Знаете, это финансовая удача ожидает. Ну, чаще всего, если говорить о положении Солнца, то это рожденные где-то вот уже в последние, в последние декады козерога это уже январь ну где-то считать последняя неделя козерогов приблизительно там например там с 12 по 19 января вот здесь у вас удача придет но она уже пойдет уже на следующий год это не 21 это будет 22. ну собственно заканчивается чем закончится ваш год? Чем вы войдете в следующий? Ну, здесь достаточно все тихо и спокойно, кроме квадрата Сатурна. Ну, здесь вы еще знаете, большинство из вас, наверное, могут на каких-то стадиях разборок, что ли, прийти со своими любовными взаимоотношениями, либо со своими какими-то другими увлечениями и хобби. Но ну, в целом, год обещает быть для вас достаточно спокойным, интересным, насыщенным. Поэтому надеюсь, что мой прогноз будет для вас полезен. Сможете хотя бы вкратце как-то понимать, где, что как у вас будет происходить и накидать какие-то планы. Ну что ж, с наступающими вас! Всего вам наилучшего в следующем году! И до встречи! Да, еще очень важный момент. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии. И не забывайте меня поддерживать, не забывайте меня комментировать, не забывайте делиться моими видео. Для меня это очень важно. И я думаю, для всех, кто слушает мой прогноз, это тоже так и есть.